Здравствуйте, меня зовут Екатерина Буранова, и мы продолжаем серию прямых эфиров. И сегодня мы поговорим о поступлении в Институт международных отношений. И абитуриенты, я напомню, что вы можете задавать свои вопросы в официальной группе ВКонтакте Казанский федеральный университет. И на ваши вопросы ответят наши дорогие гости, заместитель декана Высшей школы международных отношений и востоковедения Булат Ренатович Хисматуллин. Здравствуйте. Здравствуйте. А, заместитель декана по научной деятельности Высшей школы исторических наук и всемирного а, культурного наследия Александр Анатольевич Хохлов. Добрый а, день. день. Да, и декан Высшей школы иностранных языков и перевода Диана Рустамовна Сабирова. Здравствуйте. А, перед тем, как а, начать отвечать на вопросы, давайте немного поговорим в целом о институтах. А, вступительное слово. Ну что ж, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на нашей встрече. Разрешите, мы сегодня вам представим Институт международных отношений, представленный тремя высшими школами. И действительно хотелось бы сказать, что Институт международных отношений является крупнейшим подразделением Казанского федерального университета. На сегодняшний день в Институте международных отношений обучается более 6 тысяч студентов, каждый шестой студент это иностранец. И Институт международных отношений является ведущим центром по подготовке специалистов в области лингвистики, истории, археологии, международных отношений и множество других направлений. Хотелось бы сказать, что наш институт очень активно развивается, идет в ногу со временем и представлен во всех социальных сетях. Но самое главное, что несмотря на все трудности, которые сопровождают современную жизнь института международных отношений, нашей республики, нашей страны, тем не менее наши студенты проходят международную языковую подготовку, сотрудничают с иностранными вузами, они имеют все возможности для прохождения иностранных стажировок и, конечно же, отличительной особенностью, нашего института является высококлассная языковая подготовка. Ну, я полагаю, что Диана Руставна сегодня об этом подробно расскажет. Я же со своей стороны позволю себе пару слов сказать про ту высшую школу, которую я сегодня представляю. Это высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия. Это ведущее подразделение, которое осуществляет подготовку специалистов в области истории, медиевистики, истории международных отношений, археологии, этнологии и этнографии. А у нас Восемь направлений подготовки представлены разными уровнями. Это и бакалавриат, это и магистратура, это и аспирантура и даже докторантура. Наши студенты имеют все возможности для повышения своего образовательного уровня и э, овладения самой новой информацией. Важно понимать, что э, в нашей высшей школе имеются э, все необходимые условия для того, чтобы студенты совершенствовались как в образовательном, так и в научном плане. И помимо прочего, конечно же, мы свято блюдем традиции Института международных отношений. Наряду с другими высшими школами наши студенты получают э, высокогласную языковую подготовку. Это один европейский современный язык и один восточный язык. Поступить к нам достаточно легко, ежегодно увеличивается количество бюджетных мест. Всю необходимую дополнительную информацию вы сможете найти в социальных сетях и на сайте Института международных отношений. Я же со своей стороны с радостью отвечу на любые ваши вопросы, которые у вас будут возникать. Ну а пока я передаю слово уважаемой Диане Рустамовне. Пожалуйста, Диане Рустамовна. Добрый день, уважаемые слушатели. Уважаемые абитуриенты, и я очень надеюсь, что уважаемые будущие студенты. Я представляю Высший Школу Иностранных Языков и Перевода, которая является, пожалуй, самым крупным подразделением в Приволжском федеральном округе, которое обеспечивает языковую подготовку. А наша Высшая Школа, наши преподаватели, это 200 преподавателей, кандидатов, докторов наук, осуществляет языковую подготовку для 12 институтов Казанского федерального университета. Поэтому на какое бы направление ни поступил студент, и являясь первокурсником, он обязательно встречается с нашими преподавателями. Что касается направлений подготовки нашего любимого домашнего, то оно у нас одно. Это направление 45.03.02 и 45.04.02 лингвистика со множеством профилей. В этом году у нас появляется новый профиль, я сейчас о них, обо всех этих профилях вам расскажу. Профиль самый главный, большой, очень востребованный. В течение многих лет по этому профилю Казанский федеральный университет, Институт международных отношений и Высшая школа иностранных языков перевода занимают лидирующие позиции в Российской Федерации. Это профиль «Перевод и переводоведение». Поскольку есть различные языковые комбинации, да, я должна сказать, что все наши студенты изучают три иностранных языка. И мы проводим такую языковую политику, при которой каждый выпускник бакалавриата владеет двумя европейскими и одним восточным языком. То есть если вы для изучения в качестве первого и второго языка выбрали, допустим, комбинацию английский и французский, то в качестве третьего иностранного языка у вас будет восточный. Вы его будете выбирать дружно вашей группой на втором курсе. Если а, в качестве первого и второго иностранного языка вы выбираете английский и восточный, то в качестве третьего вам будет предложен европейский язык. Таким образом, комбинация из двух европейских и одного восточного языка вам обеспечена. Профилис а, и я перечисляю эти комбинации языков, немецкий английский, французский английский, испанский английский и арабский английский, и вы уже поняли, что в качестве первого языка здесь предлагаются, вы можете испугаться. Я хочу вас успокоить. Нам нужно для поступления ЕГЭ по иностранному языку. Поэтому какое бы ЕГЭ вы нам не принесли, и при выборе, например, такой комбинации неожиданной для вас нового языка, например, французского, вы спокойно переходите на французский язык и начинаете его с нуля изучать. Для кого эти четыре комбинации? Для тех которые, да, действительно, сделали уже хорошие э, успехи в изучении иностранного английского языка и хотят попробовать свои силы на новом языке. Я должна оговориться, что количество часов на первый иностранный язык э, значительно превышает количество часов на второй язык. поэтому Каждый год набирая, а такие группы набираются каждый год, каждый год набирая такие группы, мы рады всегда приветствовать наших студентов, которые да, решили, что английский у них уже есть. Даже если вы захотите его забыть, вы его никогда уже не забудете, тем более он не пропадет, вы его продолжаете, вы его совершенствуете и доводите до очень высокого уровня владения. У нас есть профиль английский и второй иностранный язык. Да, в качестве второго иностранного языка мы предлагаем целую э, линейку языков. Ну, из европейских это традиционно. Немецкий, французский, итальянский, португальский. Что касается восточных языков, традиционно мы представляем китайский, турецкий, и по поводу дополнительных языков мы, наверное, сообщим вам чуть позже, потому что сейчас идет как раз обсуждение вот этих вот вторых восточных языков. Есть у нас еще один профиль, он потрясающий, друзья, это профиль теории методика преподавания иностранных языков и культур. Это своего рода альтернатива педагогическому образованию, но на педагогическом образовании вы обучаетесь пять лет и изучаете два иностранных языка, на теории методики преподавания иностранных языков и культур вы изучаете четыре года, обучаетесь, изучаете три иностранных языка. Кого мы готовим по этому профилю? Преподавателей, школ, онлайн-школ, онлайн-курсов, все специалисты в области языкового образования. Но я должна также оговориться, что в этом профиле у нас также представлены несколько модулей по переводу, поэтому переводческими компетенциями наши выпускники бакалавриата также здесь овладеют. Если говорить о курсах по переводу, это самый широкий спектр, такого вы не найдете нигде, и вы знаете, как говорят в рекламе, найдете дешевле, мы вам вернем разницу. Найдете лучше, придете и скажете нам. Среди курсов по выбору специальных курсов абсолютно авторских мы можем представить перевод текстов, допустим, в области спорта и туризма, перевод текстов в области высоких технологий, перевод текстов в области биомедицины, перевод в нефтегазодобывающей сфере, перевод текстов в области культуры и искусства, перевод текстов в области психологии и образования, перевод рекламных текстов, перевод текстов публичных речей и текстов СМИ и так далее. Это еще не полный пример перечень всего того, что наши студенты будут изучать. Добро пожаловать на лингвистику Высшей школы иностранных языков и перевода. Спасибо большое. И я передаю с удовольствием да. слово нашему коллеге, заместителю декана Высшей школы международных отношений и востоковедения Хисматулину Булату Ринатовичу. Добрый день, абитуриенты. Позвольте представить вашему вниманию направление подготовки, по которому... В Высшей школе международных отношений и востоковедения осуществляется набор на 2023-2024 учебный год. У нас представлены три основные направления подготовки. Это международные отношения, востоковедение, африканистика и экономика. На каждом направлении подготовки студентам предоставляется возможность обучения иностранных языков. С учетом специфики нашей высшей школы, основной упор делается на преподавание именно восточных языков. Это дает ряд преимуществ нашим студентам, а именно они имеют возможность проходить практику в представительствах крупных компаний восточных стран. Они у нас широко представлены в нашем регионе. И эти же компании являются непосредственными работодателями наших будущих выпускников. Если мы говорим про направление экономика и международные отношения, в рамках этих программ, этих направлений подготовки студент изучает два иностранных языка. В направлении востокавидение и студенты имеют возможность изучать три иностранных языка. Это один английский и два восточных языка. Также студенты имеют возможность повышать уровень иностранного языка уже в рамках стажировок не только восточной страны, но и европейской страны. Благодарю, правда, за такое описание очень подробно, но все же, возможно, мы где-то продублируем вопросы, поговорим о чем-то еще раз. Также уже начали задавать свои вопросы в комментариях, к ним мы тоже обратимся, но сначала поговорим о каких-то общих темах, которые мы заранее подготовили. И первая такая тема ⁇ это какие в целом нужны экзамены, что сдавать в целом при поступлении. Традиционно в наш Институт международных отношений есть такой специальный пакет экзаменов ЕГЭ. Это традиционно всегда есть и история, обществознание, русский язык и иностранный. Конечно же, через слэш мы можем представить и другие экзамены, но вот эти четыре основные, которые играют в различных комбинациях, и сдавая ЕГЭ по этим предметам, вы всегда можете претендовать на то, что в любом случае в Институт международных отношений вы сможете поступать, сможете претендовать на одно из направлений. Uh -huh. а стоит ли и нужно ли сдавать какие-то вступительные экзамены по помимо ЕГЭ? Например. Специальных экзаменов, так называемых творческих, у нас нет. Есть экзамены вступительные для тех, кто в свое, в свое время, допустим, не сдавал ЕГЭ, или для наших иностранных студентов такая возможность предоставляется, или для, или для выпускников средних специальных учебных заведений. Угу. Благодарю за ответ. Тогда следующий вопрос. Когда будут известны, так скажем, проходные баллы, вот на что, так скажем, при поступлении будущим студентам ориентироваться, к чему готовиться? Это, наверное, самый главный вопрос, который волнует многих, но как обычно мы это говорим, на этот вопрос мы сможем вам ответить, когда вы, уважаемые абитуриенты, принесете свои баллы, когда мы будем видеть, как складывается конкурс, кто из вас претендует на зачисление, и только тогда мы можем сказать проходной балл. Вот сейчас... Никто не скажет проходного балла, его даже не скажут и в июле, и в середине, потому что пока будет непонятна вся картина. Благодарю. И чтобы не отходить далеко от темы баллов, экзаменов, давайте поговорим о дополнительных баллах. Вот нам в комментариях задали вопрос, учитываются ли какие-то олимпиадные дополнительные баллы. Нам да. конкретно указали, но в целом, что вы тут можете рассказать? Да, конечно же. Если к нам поступает аппетриент, и он является призером, либо победителем, олимпиад школьников, который входит в специальный перечень олимпиад, то действительно он имеет серьезные преференции. Если он является победителем и призером, при этом профильный ЕГЭ сдал не меньше, чем на 75 баллов и поступает на это профильное направление, вот, например, я говорю про лингвистику, про нашу, потому что сейчас в эти дни мы готовимся к проведению очного тура нашей олимпиады. Если человек набирает ЕГЭ не менее, чем на 75 баллов, то он вполне может претендовать на поступление, на бюджетные основы, на основе, мы так называем, и бывышниками, это безступительных испытаний, люди, которые зачисляются ну в первых приказах. Угу. А есть ли те, которые просто добирают, ну получают какие-то просто доп. баллы или нет? Если эта Олимпиада не входит в перечень Олимпиад, но есть какие-то там призерские или место победителя, то это дополнительные баллы, конечно же, есть. Угу. Благодарю за ответ. И тогда перейдем к следующей теме. Тут вопрос такой развернутый. Если, например, студент поступил на направление на бюджетной основе, но понял, что ему не нравится, например, это направление, и он хочет перевестись на другое, Будет ли у такого студента в целом эта возможность? И если да, то нужно ли будет ему сдавать так называемую академ-разницу? Ну, ситуация редкая, потому что у нас на каждом направлении безумно интересно учиться. Я не знаю, что должно произойти, чтобы было неинтересно. Но представим все-таки такую ситуацию. Человек поступил на направление, учится там на бюджете, что-то пошло не так. Да, у него есть возможность перевестись при наличии свободных мест. На то или иное направление, но нам же сразу нужно сказать, что бюджетное место за ним не пойдет, что он будет иметь такую возможность при наличии свободных мест перевестись, но только на контрактной основе. А разница, конечно же, будет, потому что наши разные планы, они э, дают нам возможность некоторую, чтобы мы проводили перезачет каких-то дисциплин, основных, общепредметных, но э, в основном разница, конечно, будет. Если это будет после первого семестра, разница будет минимальная, если после двух семестров, она чуть побольше, но тоже не, не страшная, в любом случае. Вы знаете, как правило, студенты Института международных отношений, поступив в наш институт, никуда не хотят переходить. В лучшем случае, в лучшем случае, они захотят, или в худшем случае, они захотят перейти на какое-то направление, но они все равно остаются в нашем институте, в семье ИМО. Благодарю снова за такой красочный ответ. И тогда следующий вопрос, тоже уже другая тема, сколько в этом году... Бюджетных мест тоже, наверное, самый любимый вопрос. На да, да, разных направлениях ситуации разные. Я отвечу за лингвистику. У нас 12 бюджетных мест на очную форму. И да, во время выступления не сказала о том, что у нас две формы очные и очно-заочные вечерние. На вечерние форму у нас 4 бюджетных места. Александр Анатольевич, добавит провод. Ну, у нас направлений много, поэтому в общем и целом по бюджетным местам вся информация есть в социальных сетях. Помимо прочего, я хотел бы обратить внимание ребят. Вот на такие вот буклеты, они есть и в электронном виде, угу. вот, и вы их можете найти в интернете, и, соответственно, там дана вся необходимая информация. Вот Если коллеги позволят, хотел бы еще добавить, что у нас, помимо прочего, в качестве вступительных экзаменов может еще быть и информатика в том числе. Дело в том, что у нас в этом году открывается новое направление, это документоведение и архивоведение. И в общем и целом профиль здесь достаточно интересный. Это документоведение и дело производства в органах государственной и муниципальной власти. Uh -huh. В общем-то достаточно перспективное направление, но заочная подготовка. Поэтому в общем и целом для ребят, которые осуществляют трудовую деятельность, это является в общем, достаточно оптимальным вариантом. Поэтому мы вас всех приглашаем. Вот как раз вот здесь у нас одним из предметов может быть информатика. В том числе наряду, конечно, с историей и общества знаниями. Это безусловно, поскольку у нас высшая школа исторических наук. Благодарю. А, все, Где добавите? По направлению экономика в этом году 16 бюджетных мест, международные отношения 5 и востоковедение и фриканистика 25 бюджетных мест. Угу. Ну и еще раз уточню, что более конкретные и развернутые именно цифры, так скажем, да. абитуриенты да. где могут посмотреть? Повторим. У нас в социальных сетях, uh -huh. на сайте и так далее, вся эта информация оперативно обновляется, и она представлена, в общем, все, все цифры, и все это есть. Спасибо большое. И тогда следующий вопрос. Можно ли у вас пройти курсы иностранных языков? Курсы по подготовке по иностранным языкам, конечно же, поскольку уже все, каждый из нас сказал о том, что мощная языковая подготовка лежит в основе Института международных отношений, в основе подготовки по любому направлению. И у нас есть замечательный центр развития компетенции «Универсум плюс». Это центр дополнительного образования, в котором представлена широкая линейка различных курсов по подготовке по разным языкам и по подготовке к ЕГЭ, нужно обращаться к ним. Центр развития компетенции «Универсум плюс». Благодарю. И тогда следующий вопрос, опять же. Есть ли у вас возможность стажировки за рубежом? Возможно, мы уже затрагивали эту тему, но давайте более подробно как-то расскажем зрителям об этом. Стажировки различные, языковые и иные, образовательные, были и есть. Вот сейчас, например, ряд наших студентов находится в Испании на языковой стажировке университета, в университете города Вальядолит. А также существуют стажировки, они проводятся по восточным языкам, а 13 сейчас добавят, и Александр Анатольевич также. Да, конечно, у нас есть стажировки, несмотря, еще раз повторюсь, несмотря на достаточно сложную международную обстановку, в общем-то, контакты продолжают сохраняться, и, в частности, наша высшая школа продолжает поддерживать отношения с вузами и партнерами, поэтому наши студенты, в общем-то, регулярно выезжают на стажировки, проходят стажировки в области исторических наук, в области археологии и так далее. Ну и, конечно же, иностранные студенты к нам приезжают, я уже об этом говорил, что в Институте международных отношений вообще контингент иностранных студентов достаточно велик. Поэтому, в общем и целом, этот процесс продолжается, и здесь, в принципе, в принципе, каких-то проблем нерешаемых ну, с моей точки зрения, нет. В нашей высшей школе продолжает работу центры центр криеведения и институт КанфуЦЕ. В частности, они предлагают свои программы стажировки. Кроме этого, студенты могут самостоятельно подать заявку в ВУЗы-партнеры. Список вузов-партнеров также представлен на сайте КФУ. Благодарю. Ну, вот касательно стажировок и такой большой базы подготовки, хотела бы затронуть такую тему, как все-таки студенческая жизнь – это не только учеба, не только стажировки. Расскажите про, наверное, внеучебную какую-то деятельность в ваших, в ваших институтах. Ну, вообще, в целом, я в двух словах буквально, да. Я не знаю, есть ли еще в Казани По крайней мере такой вуз Где настолько бы бурно кипела Студенческая жизнь Дело в том, что вне учебной Имеется в виду. Да? здесь у нас В Казанском федеральном университете И в институте международных отношений в частности Имеются все возможности, все условия Для того, чтобы себя в творческом плане В том числе проявить Ребята участвуют в различных конкурсах Проводят студ весну, студ осень и так далее И в общем и целом Здесь самых широкий спектр самореализации. Жизнь у студентов достаточно веселая, и в этом смысле тут добро пожаловать одним словом. Замечательно. Ну и, наверное, заключительным вопросом будет, мы уже поговорили про многие плюсы ваших институтов, но в целом, почему нужно именно вас выбрать, почему нужно поступать к вам? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что, безусловно, Институт международных отношений – это номер один институт в Казанском перевозченном федеральном университете. И не только по своим масштабам, но и по своей динамичности, по своей прогрессивности и по своей активности. Поэтому, в общем и целом, я думаю, здесь само название нашего института говорит само за себя. Мы активные, мы продвинутые, мы современные, мы неунывающие и, и мы я... очень интересные. И, Диана Рустамовна, позвольте, я еще такой момент обозначу. Вот отличительной особенностью нашего института является практика ориентированности образования. Да? Даже вот в Высшей школе исторических наук у нас все программы разработаны таким образом, чтобы они учитывали будущее трудоустройство наших выпускников и практическую деятельность, профессиональную наших студентов. Спасибо. И мы реализуем программы, которые востребованы на рынке труда. Благодарю. Вам есть что-то? Добавить еще, возможно, обратиться к зрителям? передать что-то. Пусть поступают в Институт международных отношений а, они ни о чем не пожалеют б, они попадут в самый лучший коллектив студенческий и преподавательский Ну, я хотела бы вас поблагодарить за этот прямой эфир, за ваши ответы такие развернутые, честное слово сама поступать уже хочу Мы очень заинтересована. Да, Спасибо вам большое еще раз, что пришли к нам Это... На сегодня все. Меня зовут Екатерина Буранова. До новых встреч!